Хочу посоветовать канал моей хорошей подруги, о которой, возможно, вы уже слышали. Universal Entertainment. Сказать, что это один из лучших режиссеров на площадке Sims, ничего не сказать. Красивые персонажи, крутой сценарий, захватывающий дух съемка. Все это вы можете узреть на канале Марины Паутовой. Так что, если вы, как и я, любите жанр мистики, то заходите и подписывайтесь. Мишка рекомендует. Все ссылочки будут в описании. Приятного просмотра. Явилась, не запылилась Ага, и тебе привет Плакала ночами в подушку Поэтому не приходила? Конечно, только тобой убивалось все это время Не обольщайся, Леон, слишком много чести Не забывай, где твое место теперь, Шерри. Так что следи за языком так, заканчиваем балаган и рассаживаемся по местам. Начинаем. Слушай, у меня есть к тебе предложение. Это не что-то из разряда 18+. Нет. В общем, я хотела пригласить тебя в музей. И мне интересно, и тебе полезно. Ну, я даже не знаю. Музей – это не моя тематика. Это правда очень интересно. Тебе понравится. Ладно, погнали. Теперь вижу, что это и вправду была плохая идея. Прости. Не то, чтобы мне не интересно, просто испытываю некий дискомфорт тут. О, нет. В чем дело? Это пол. Да я в курсе, это наш историк. Лучше пойдем отсюда. Пока он нас не заметил. О, Кейт, здравствуйте. Добрый день. Не ожидал вас здесь увидеть? Я часто сюда прихожу. Неожиданное заявление. Шерри, ты тоже решила познать искусство? Типа того. Могу я к вам присоединиться, раз уж мы столкнулись. Мне очень жаль, но мы уже уходим. Ох, правда, очень жаль. Ну ладно, тогда хорошего вечера. До встречи. Ну и как ты дальше планируешь общаться с Шерей? Я не сказал, что планирую с ней вообще иметь какую-то связь. Ну она же твоя девушка. Может, ты действительно переборщил? Слышите, советчики, мне ваши советы ни в пизду, ни в Красную Армию не упирались. Я думаю, это можно было решить как-то мирно. Мы ведь не один год дружим. Я всегда делал и говорил, как считал нужным. Ладно, не кипишуй, мы поняли тебя. Очень хочу жрать. И почему я даже не удивлена? И как тебя еще не разнесло с таким аппетитом? Ладно, погнали в кафешку. Ура! Что-то ты даже попледнела. Просто черт. Я не люблю общаться с мужским полом. Я начинаю чувствовать себя не своей тарелке. Да ладно тебе, расслабься, это просто мужик. Давай просто забудем об этом. Если ты хочешь поговорить, я готова выслушать. Тут сложно все. Я думаю просто потому, что я имею другие предпочтения. Тогда воспринимай его просто как друга и дай понять, что кроме дружбы ничего и быть не может. Ну или соври, что есть парень, проще будет. Да, наверное. Да расслабься ты уже, выдохни. Выдыхаю. Пойдем тогда перекусим. Да. Пожалуй, аппетит, мы уже нагуляли. И я такой бац, бац, бац, и столько кровищи. Ты со своими играми скоро все мозги окончательно растеряешь. Да ладно тебе, он так ими не шибко блещет. Эй! Это Шерри или мне кажется? Да, это она. А с кем это она? Зенки про три. С кем еще она может тусоваться, если не с нами? Это мисс Грин. Мисс Грин, привет. Это курт что ли? Ну а какой еще придурок будет кричать тебе привет через всю улицу? Плохая идея туда идти, мне кажется. Может пойдем в другое? Какие люди! Так неожиданно увидеть вас. Приветики. Действительно, так неожиданно. Я вижу, ты даже не паришься. А с чего бы мне париться? Я думал, у тебя хоть мозги на место встанут за это время. Слушай, мы шли попить кофе, и разборки с тобой в мои планы ну никак не входили. Я правда не понимаю, почему такие нытики, как мисс Грин, для тебя значат больше, чем мы? Между вами есть огромная разница. О, серьезно? С каких пор тебе нравится терпиво отстаивать? Скорее, мне не нравится, когда на людей вроде нее ни за что ни про что нападают такие как ты. Шер, а что ты будешь делать, если и сама терпивой станешь? Она же не сможет постоять за тебя, потому что из-за своей никчемности выдавить из себя и слова не в все. Леон, закрой свой рот. Почему ты так злишься на правду? Она никчемна, и это факт. Авторитет в универе нулевой. Потому что любит хлопать глазками, как идиотка, и мило улыбаться. Она любит барахтаться в говне и тебя за собой потащит. Со временем встанешь с ней на одну планку. Неужели ты этого хочешь? И я хочу, чтобы ты пошел к черту. Низко будет встать с тобой на одну планку. И хорошо, что сейчас я это прекрасно осознаю. А знаешь, почему она лучше тебя? Все довольно просто. Она добра ко всем, даже если человек этого не заслуживает. И не нужно это воспринимать как идиотизм. Она не грубая имеет такт. В ней тысяча плюсов, которые наглухо отсутствуют у тебя. Ты как животное бросаешься на все, что лежит как-то не так. Да что скрывать, ты урод моральный. И я очень жалею, что когда-то с тобой связалась. Надеюсь, ребята это тоже рано или поздно осознают. Когда ты останешься совсем один, тогда ты вспомнишь мои слова. И возможно именно тогда ты осознаешь свои ошибки. А сейчас я смело могу сказать, иди нахуй, Леон Стюарт. Бабах! Заткнись! Ну раз так-то катись, возись дальше с этой дурой. С этого момента можно нас больше не рассчитывать. Точка невозврата достигнута. Вот и прекрасно. Идем, Кейт. Ты уверен? Да. С этих пор она для нас никто. <сих> А я все-таки думала, вы сможете помириться. Я не хуже Шерри, смогу стать для тебя лучшей подружкой. Звучит как признание в гомосексуальности. Так, нет, давайте его выпнем тогда. Эй, я не пидор. Охотно верим. Порой люди не ведают, что творят, разрушая этим все на своем пути. Надеюсь, когда-нибудь они осознают это и смогут увидеть мир совершенно по-другому.